Сейчас, Сейчас просто идет подсчет, подсчет, подсчет всего проголосовавшего досрочного голосования. А, скажите, а дальше будет рассказывать, посчитать? Нет, причина. потом мы посчитаем. Количество бюллетеней проголосовавших по дому, затем мы посчитаем количество проголосовавших в этот день, а потом уже... Мы... Извините, но в соответствии с частью 2 статьи 55 у вас осуществляется вскрытие ящиков для голосования и подсчет голосов. И первым вскрывается ящик, то есть вы должны вскрыть ящик и посчитать не только количество, но также провести подсчет голосов по кандидатам. Это статья 55, часть 2 Кодекса. Наталья Ивановна, вы сейчас будете считать для какого кандидата. кандидата отдельно. Правильно я понимаю? Я не указываешь, спрашиваю. Может, а не ну, спрашивает. Да, но я спросила, я спросила про соответствие этих действий кодексу Вы Спасибо, что вы меня. Пожалуйста, то есть это так Многие человек нервничает, но это... Я совершенно спокоен. Можно спрашивать? Можно же спрашивать? Мы же не бросаемся, не, не лезем. Мы не да, мы тут и так за... Это как... это... Видите, какая картинка красивая. <связь> Очень красиво, будет у нас. Красивая. <связь> Я думаю, просто БСЕ порадуется. То есть избирательный кодекс для нас не руководствует. Да? Нет, почему? Руководство, а мы сейчас по кандидатам раскладываем а, таблички, которые показывают, раскладываем. А, то есть вы раскладываете да. То есть вы ведете отдельный подсчет, и нам сейчас огласите результаты, показывают. Почет мы подсчет. огласим а, общий. А почему? Мы сейчас раскладываем. А почему общий? То есть мы не видим ничего, мы не видим. Чтобы люди не думали, что мы тут закрываемся, но мы все равно не можем видеть, что обозначено в бюллетене, поэтому.